Слушай, Денис, а как ты отреагируешь, если я тебе изменю? Э -э Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тельняшка, я Наташа. И сегодня у нас с вами снова будет переписка с фейком. На этот раз у нас кое-что необычное, потому что если мне не изменяет память, такого еще у нас не было. На этот раз э -э фейк, мой фейк, то есть меня, написал Денису. И знаете, как говорят, пока горячий пирожочек, его нужно брать. Поэтому мы тоже решили не тянуть, поставили быстро камеру, и пока этот э -э человек, который создал этот аккаунт, находится по сути плюс-минус в сети, мы решили с ним пообщаться, потому что фейк мой с Денисом еще не общался, поэтому у меня сегодня в руках телефон Дениса и аккаунт Инстаграм тоже Дениса, поэтому посмотрим, что из этого получится. Мне написала Наташа Володина. Интересный факт, но я уже давно не Володина, потому что как бы у меня есть муж. Я взяла фамилию мужа, поэтому я Тимохина. Да, привет. Володина это старая моя фамилия, просто я ее в некоторых местах не меняла, оставила так, как есть. Вот. Приветик зайка, у меня взломали аккаунт. Пишу снова. Что примечательно, здесь очень много ошибок. То есть тут Приветик зайка, у меня взломали аккаунт с одной к. То есть я обычно стараюсь все-таки писать более-менее нормально и еще иногда расставляя запятые, что редко, но тем не менее. Пишу снова. Пищу. Как тебе такое? Пищу. Как будто на французский манер. Пищу. Хорошо. Давайте не будем зря с вами тянуть, но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на мой канал, поддержать меня лайком, а мы начинаем переписываться с этим фейком, который Который написал Денису. Представляешь, у нас появилось две тельняшки. Интересно, что он хочет на этот раз? Денег, славы, лайков, подписок. Пиши в комментарии свои варианты. Ну, а мы с вами тогда начинаем. Я предлагаю написать просто, что, ок, типа обычно мы с Денисом общаемся именно так. Он мне что-то пишет, я ему пишу, ок. Я ему что-то пишу, он мне пишет, ок. И все, вот и поговорили. Посмотрим, как это реагирует на такое фейк, потому что, ну, это типа, знаете, как ответил-отрубил. Как дела у тебя? Что делаешь? Ну, давайте напишем, что нормально все, нормально все. Сижу, монтирую ролики, как думаешь, да, Денис, можно написать, чтобы было как-то правдоподобнее, да? Спроси чем она занимается. Думаешь? Нормально все, но она же у нас спросила, что мы делаем. Значит, нам нужно сказать, что мы делаем. Нормально все. Давай скажу, монтируем ролики, а ты? Монтирую ролики, а ты? Ну, типа, очень странно писать ну, как бы, Денису через Инстаграм, когда, по сути, мы всегда находимся 24 часа дома друг с другом. Как бы, Тут уже как бы не состыковочка у фейка Но фейк-то этого, наверное, не знает Он думает, что, может быть, мы в разных местах живем Что я там живу э, с кем-то другим я, я не знаю, но все очень сложно Что-то пишет, я вижу три точки Интересно, что нам на это напишет этот фейк Пока предлагаю посмотреть страничку Пока мы ждем Тут, в принципе, не так уж много фоток Всего лишь раз, два, три, четыре, пять штучек 12 каких-то подписок э, На Дениса, на меня, на Наталью Володину На всяких блогеров и на какие-то мультики И не только Так, фейк написал. Понятно. А я вот сижу на тильку play. Снимаю тилька play. Слить не написано. Я обычно раздельно пишу. Еще одна такая маленькая несостыковочка. Как думаешь, какую лучше записать? Among или Гренни? А давай напишем и ту, и ту норм. И ту, и ту норм. Вот так вот. Просто сдоминировали. Пойдемте дальше смотреть аккаунт. Давайте начнем с последней фоточки. Я вижу, что брали не только мои какие-то свежие фотки, но и старые. Кошечка написано. Ну, не поспоришь. Мяу. Нравятся мои трусики. Ого. Пошла жаришка. Кстати, вы обратили внимание, то что здесь реально все такие фотки с каким-то полусексуальным подтекстом? Мне кажется, тот, кто создавал этот аккаунт, немножечко на меня может быть это самое, ну, типа там, нервный паралич, руки, ну, типа там, руку трясет. Ну, ладно. Значит, оба запишу. Не знаю, что на это отвечать. А еще я никогда не отправляю смайлики. Мне не нравится ставить смайлики. И все мои друзья это знают. Ладно, пока давайте посмотрим дальше аккаунт. Он реально какой-то вот реально пошлый. Еще трусики! А я тебе о чем? А я тебе о чем? Еще трусики. Чем вечером займемся? Написал нам фейк. Ну, я даже не знаю, давайте ответим. Ну, давай, как обычно, посмотрим сериал. Ну, типа, мы обычно с Денисом реально вечерами, если не монтируем, если не снимаем, то смотрим какой-то сериальчик либо ютубчик. Но ну, сейчас мы смотрим сериальчики. Вот, поэтому это хорошее предложение э, к тому, чем можно заняться вечером. А может может секс? По намечается, намечается, шишка, за, шишка, ребят. намечается жара, готовьтесь, свои шиповнички. Э, давайте, знаете, прикольнемся и напишем, типа, третий раз, э, ну, третий раз, нет, как третий день подряд, ты меня изводишь, давай, реально, как ты думаешь, нормально? Давай напишем. Третий раз подряд, ты меня изводишь. Нормально? Отлично. третий раз подряд, ты меня изводишь. Пока давайте пока нам пишут, э, потому что над этим явно нужно как-то поразмышлять. Мы посмотрим последние две фоточки Моя попочка Ну, кстати, попочка здесь действительно хорошая Лайк за попочку хотя бы поставь Но не ее, ее. попочка-то моя <смех> <Мне> твой! Твой! <смех> <смех> <смех> Хорошо, и последняя фотка Это та, которая стоит у этого аккаунта на аватаре Язычок, просто язычок Ясно, понятно Ничего интересного Так, да, я такая Голодная девочка Летоплей Летоплей? Хочу, чтобы со мной поиграли что такое летоплей? Ааа Let's реально, наверное, это реально Let's play. Блин, подожди, а если я напишу Let's play? Нет, у меня Let's play пишется. Значит, она так криво написала Let's play. Let's play, я а девочка Let's play, девочка, let's play Постой, как возраст. Я не знаю, что на это ответить, правда. Я боюсь. Я не знаю. Вот чтобы вы написали на моем месте, я правда не знаю. Мы уже, если честно, сидим сколько? Наверное, минут пять. И почему-то фейк замолчал. Как-то я не знаю, то ли это точка и как бы все, расходимся, ролик закончен, а Понятно. Нам скинули трусы! Полусладкая Гриши Ярче Ого, Гриши Ярче Не, ну трусики такие конечно интересные Но я такие вот не сильно люблю, потому что они не Их э, не наденешь Их только на вот один разочек, типа вечерочком э, порадовать своего мужичочка Вот, поэтому я такие трусики почти никогда не покупаю. Ладно, давайте напишем просто, типа, вопрос Что это? Ну, типа, мы тупой и не поняли Денис тупит! Денис, что ты тупишь? Я говорю, охерел тупить? Можно ты не тупить, пожалуйста? Че тупим? Че тупим? Он даже сейчас тупит, вылупился на меня и смотрит Как мне с ним жить, если он тупит даже сейчас? А нам тем временем что-то пишут Мой сюрпризик тебе купила в Виктории секрет Понятно Расходимся. На этом моменте можно уже дальше не снимать. Все понятно, что все очень плохо. Потому что это явно не трусы из Виктории Секрет. Вот сто процентов. Может, это из Виктории Секрет, кстати, да. Потому что здесь Виктории Секрет. Не Секрет. Ну, хотя можно по-разному писать. Секрет Виктории обычно говорят. Ну, ладно. Хорошо. Давайте напишем, что... Так, не см а ммм. Заинтриговала. Вот так вот. Подыграем немножечко. Типа мы такие готовы. Открыты к флирту. Я надеюсь, сейчас не пойдет какой-нибудь секс по директу потому что это будет очень странно. Не хотелось бы, конечно. Очень надеюсь, что это до этого не дойдет, потому что если до этого дойдет, а срочно придется заканчивать ролик, потому что Ютубчик такое не любит. Но и мы таким заниматься тоже с тобой не будем. У хорошие пай девочки. А, а ты, можешь ты можешь купить мне что-нибудь вкусненького по пути? Ну, или скинь мне денег на карту я сама куплю. Э -э так. Походу сейчас начнется наша любимая схема клянчение денег. Можешь купить мне что-нибудь вкусненького по пути? Ну, или скинь мне денег на карту. Давайте напишем, что мне без разницы могу и я купить. Мне без разницы могу и я купить. А, нет, давайте скажем так, у тебя же были деньги на карте, купи. У тебя же были деньги на карте, можешь и сама купить. Вот так вот напишем. Но я считаю, что мы по факту написали. Мы и вопросик задали, типа, какого хрена ты просишь деньги, если у тебя, Наташечка, как бы есть карта, а у нас с Денисом всегда есть деньги на счету, потому что мало ли что, там какие-нибудь, знаешь, произойдут форс-мажоры, когда пригодятся деньги, там, например, надо срочно поехать на такси или срочно что-нибудь купить, или там у кота закончилась еда, нужно срочно ехать. Я на трусики все потратила, скинь хотя бы пять тысяч. Ну, давайте напишем, хорошо, сейчас скину и, типа, сделаем вид, что вы скидывали, но, типа, Денис же будет, если скидывать, то Наташа на карту, правильно, мне на карту. Вот, поэтому напишем, хорошо, сейчас скину. Интересно, а через сколько этот фейк поймет, что, типа, надо карту скинуть, чтобы хоть как-то пытаться на бабло разводить, у меня аж слюна вытекает. Хорошо, я сейчас скину. А, да, не, давай подождем. Мне интересно, через сколько допедрит. Ты должна быть музыка из лифта. Минута прошла, ребят. Минута, что-то пишет? За минуту человек допедрил, кажется. Ой, а ты мне на старую карту закинул, да? Ну да началось. Так, а какая? Ваши ставки, господа. Какая сейчас будет ответочка? Как вы думаете, что нам сейчас напишут за отмазу по поводу карты? Вариант первый. Я потеряла карту. Вариант второй. Мне заблокировали карту. Вариант третий. У меня украли карту. И вариант третий. Ой, четвертый какой. Она не работает. Ваши ставки, господа. Какой ответ правильный? Блин! Я забыла, что ее заблокировали! И я новую сделала Сейчас скину номер Давай, ждем карту Да уж а О чем мы будем деньги Не, не будем Ну, отлично, нам прислали очередную карту, на которую нужно скинуть денег Я предлагаю это просто игнорировать Как какой-то вброс И типа делать вид, что мы скинули Давайте напишем, что скину О, Реально, давайте напишем э, Скину, скину, все Типа, мы даже кидать не будем. Но человек будет думать, что мы скинули. Вот так вот. Скинули пару лишних килограмм. Странно. Странно. Страна. Еще не пришло. Страна еще не пришла. Странно еще не пришло. Давайте напишем, знаете что? Ну, э, иногда... Нет, не без, без ну. Иногда э, такое бывает. Может, до трех дней из банка идти. Нормально же? но ну, это ж реально, это ж правда. Иногда некоторые платежи могут вообще хрен знает, сколько идти, как будто, я не знаю, мы живем там, хрен пойми где. Блин, смотри, вот когда что-то касается денег, как вот они быстренько все такие отвечают. Вот нельзя, ребятушки, ни на что вести, если вас клянчат деньги в интернете. Никогда. Ни при каких условиях. Неважно, мама, папа, дядя, кто это. Вот если вы не уверены на 100%, что это действительно тот самый человек, никогда, никому не переводите деньги, не скидывайте никакие фотки. Я вас специально этому всегда учу. Блин, нам не сейчас надо. Может ты еще раз попробуешь? Так, ладно, давайте тогда напишем, что скинул еще раз. И все. Ну, типа, жди. Это все проблема у банка. Не у меня. Не получила. Я не знаю, ребят, как на это отвечать, правда. Я предлагаю просто оставить это в игноре, потому что мы сделали вид, что мы скинули, мы написали про то, что это все банк, поэтому пока что предлагаю тупо не отвечать и ждать, что же будет дальше и будет ли вообще что-то дальше. Ну а пока предлагаю тебе еще раз проверить, подписан ли ты на мой канал, поставить лайк и написать комментарий, на сколько процентов ты считаешь, ты считаешь, что это наглый фейк. Пиши. А тем временем, Временем наш фейк Наташа Володиной что-то пишет. Интересно, что на этот раз у нас будет Попробуйте меня удивить Слушай, Денис, а как ты отреагируешь? От, отри, а, гу, ири. Ну, короче, это должно было быть Отреагируешь, но получилось Отри, а, и, Если я тебе изменю эм, Так Так спокойно, Денис Не надо тут нагнетать обстановку Ничего нет нового, я не изменю Не надо Он на меня очень подозрительно сейчас смотрит А Я предлагаю просто вопросики Отправить ей, типа а ч за х типа, what Ты чё? за вброс? Зачем? Спрашиваешь, реально. Давай, колись. Сейчас, наверное, какая-нибудь будет тема, вот, наверное, по типу, я там хочу тебе изменять, или я тебе изменяю. Вот я прям уверена. Просто. Просто добавить воды. Аж два Просто добавить воды, реально. Просто. А что мне сказать на это? Я не знаю. Здесь какие обижусь. Что за я обижусь? я обижусь. Так и написать? если А, давай. Я думаю, что если ты мне изменишь, я обижусь. Как-то тупо звучит. Ой, пофиг. Отправим. Ничего, у нас тут страдания как бы есть. Надо. И все. Что еще надо? Не, ну давай напишем так, что... Еще смотря какая Измена, правильно, же, она же Разная может быть, можно человека Ну понимаешь, у некоторых людей есть такое, то что Типа, э, если тебя обняли, то все Это измена, да, есть измена Во сне, например, то есть ты там с кем-то Во сне поэтывался, обдыщ, обдыщ Это тоже своеобразная измена, но она Как бы такая, какая Самая плохая, если Развод, ну если самая плохая Самое плохое это что? Это самое Грубое предательство, это когда, ну для меня Самая суровая измена, это когда твой партнер пошел, потрехился с кем-то на стороне. Это значит, что твоего партнера ты уже как бы не устраиваешь в этом плане. Вот, поэтому как бы все. Мне кажется, хуже, если у меня просто была бы другая жена. Ну или другая жена. Не, ну ты же как бы... Нет, ну подожди, ну ты же не, без пред, без предпосылок-то не, ну, не, не начнешь заводить себе новую женщину? Ты же начнешь сначала с ней об дышь, об дышь делать, потом с Понятно. Просто со мной кое-что произошло. Групповое это самое? Шурыгина вошла в чат или что? Но я не знаю, что написать. Типа, давайте напишем вопросики, типа... Чё интригуешь-то? Интриганка. Мы чё, сидеть зря ждем, что ли? Пиши. Скипать запись. Я не знаю, как ты А опять отрегируешь Что ты такое за слово отрегируешь? Неужели нельзя нормально писать? Отреагируешь. а А, а. В этот раз нормально. Говорили муж, да, да, да, да, да, да, да, да, Короче, я запуталась И я считаю, что ты мне уже не подходишь Интересно, почему? Интересно, почему? Давай, продолжай бить мне по моему мужскому достоинству Мысленно поправляю яйца, которых у меня нет А что ты думаешь по этому поводу? Ты стоишь за камерой и мило всего лишь улыбаешься Ты скажешь мне что-нибудь или ты формулируешь свои мысли? Понятно Мне нужен более молодой и богатый муж Извини, но ты уже старый тот случай, когда я не знаю, что ответить. Потому что, ну, какая разница? Старый человек, молодой человек. Главное, чтобы вам было хорошо вместе. Типа, кабред какой-то, короче. Ну, что ты дальше напишешь, мое солнышко. Чем ты меня удивишь? Ничем. Передумала. Что-то писала, передумала. А, нет. И ты мне даже деньги не можешь перевести на продукты для романтического вечера. Так я ж перевел. Что тупая, что ли, перевел. Это банк все виноват. Давай напишу, что. Нет, ну а что мне? Что мне написать, Денис? Посоветуй. Ну что ты чешешься? Хватит часа у нас напряженный момент Хорошо, давай спрошу А кто тебе, тебе тогда подходит? Давай, удиви меня, деточка Просто ты стоишь там, что-то репу свою чешешь А я защищаю, понимаешь, твою честь С твоего аккаунта в инстаграме Он стоит, чешется Что смешного, не пойму, плакать надо Надо честь свою защищать Штерн или Крит Слушай, Денис, мысль действительно хорошая Девочка, глобально подожди Вот если ко мне сейчас придет штерн или Крит мы раз, ну, это самое, ну, разводимся, да? Я тебе буду отчисление. О, О, тогда поверьте. Да. Егорка. Ладно, не, не я, я шучу. Мне чужие деньги не нужны. Я всего добиваюсь. Я себе сделала сама и буду делать дальше. Ладно, и, или блогер какой? Милохин мне нравится. А, а при чем тут измены? Если я тебя не устраиваю. Не успаивал. Угу. Не устраиваю. Потому что я тебе изменила. А я тащишь лошовку. Пока Денис не видит, а я уже в эту квартирку зову новых хахалей. Надо же как-то квартиру оплачивать. Их много уже было. Мои двери раскрыты, мои щелки широки. Имена, быстро, давай наедем на нее, чтобы она почувствовала наколение. Имена, быстро сказала. Зачем? Ты ему морду бить пойдешь? Нет, чтобы знать, кому харкнуть в харю. Боже, это так тупо, что это прекрасно О, Скрипяк Наветка <плёк> привет <плёк> Милс Флей <плёк> Привет <плёк> Макс Брант <плёк> О, привет. <плёк> Дима, который Голбастерс <Go> <плёк> <Понятно. плёк> Ну и еще парочка Шикарно, понятно Интересно, что тут дальше будет или как Но реально, ребят, мне кажется, что это самая Какая-то вот наглая хрень, которая у нас была За все время, у нас попросили деньги То есть э, я типа какая-то изменщица Которая э, с кем вот с ним мало когда-либо, или с кем вот кого вот эта девочка или мальчик смотрит, всем вот я и поизменяла. Вот такая вот я. Поэтому нам нужно расстаться, я хочу лучшей жизни для себя. Все, Денис, извини, но сейчас поправлю, чтобы трусики не вываливались. Я ухожу в закат. Я ухожу в закат! Ну что мне сказать? Удачи! И предлагаю ее заблокировать. Да? С дорога! Квартира достается Денису! Денис богатый! Да уж! Это было Занятно, ребятушки Я не знаю, вот как вы считаете Перебор вот это вот вот так вот писать или нет Я считаю, что это все-таки перебор себя так вести Это очень странно, это очень некрасиво Меня вообще вот напрягает тот момент, когда мне пишут у Многие из вас, что там кто-то вам пишет Что какая-то там девочка притворяется Моей сестрой, говорит какие-то хрени. Не верьте никому Типа, ну вот нормальный человек не начнет вам писать Всякую ересь и дурь, вообще Типа, доверять можно только вот официальным источникам В которых вы уверены, поэтому я надеюсь Что вы не будете вести на такой вот говно но не просто так мы снимаем эти видео не просто так мы вас учим не отправлять никому деньги а, никакие фотки там всяких разных характеров поэтому надеюсь что вы кайфанули от этого видео но мы точно с денисом кайфанули если надо будет кое-что обсудить выяснить если у него жена на стороне и дети а то он как-то улыбался ехидно стоя за камерой да не было у меня маргер и крида я, я Крида только один раз или два видела с тобой вместе и все с вами была я тилечка Подписывайся на канал поддержи меня лайком увидимся с тобой уже очень скоро. До новых встреч и пока!